Я приветствую зрителей канала форума Свободной России» в студии Дмитрий Сильвончик, а в гостях у нас либертарный левый активист, бывший политзаключенный Влад Барабанов. Влад, привет! Всем привет! Ну исходу я предложу тебе обсудить самое, наверное, обсуждаемое событие этой недели — это предстоящую акцию, которую обозначила команда Навального. Это акция в поддержку Алексея Навального. И она пройдет 21 апреля, ровно в тот день, когда Путин собирается выступить с обращением к Федеральному собранию. То, что происходит со стороны СМИ, мы видим, но хотелось бы знать, что по этому поводу думают активисты на местах, о чем говорят люди, какие ожидания от акции, потому что мы помним все достаточно негативный опыт подавления акций протеста с прошлых, с прошедших акций. Ну no, ожидания от акции они, собственно говоря, всегда большие. Но вот это большое ожидание всегда зависит от от количества людей, готовых выйти на очередную акцию протеста. И вот количество довольно трудно предсказать, сколько народу выйдет в этот раз. Причем анонс он довольно был спонтанный, неожиданный. Для многих это было большим удивлением, но вполне понятно, если Команда штаб Навального отталкивается от его состояния здоровья. Понятное дело, им нужно принимать какие-то экстренные меры. И, собственно, это анонсирование с ними и связано. Надеемся, что выйдет достаточное количество человек, несмотря на то, что государство все больше прессует людей. Репрессивная машина набирает дикие обороты. Мы это видим по количеству уголовок от предыдущих акций протеста, 23 января, 31 января, 2 февраля в том числе. Преследования активистов продолжаются. Это ужасно отвратительно, но наш ответ должен быть а, соразмерным этой самой, этим самым оборотом этой машины. Нам важно не бояться а, никакого страха с нашей стороны. Как минимум мы его не должны показывать в любом случае. Ну и вообще нельзя бояться. Если мы будем бояться, то у нас ничего не получится. Да и власть от таких же, собственно, мотивов, она также не хочет и не будет показывать свой страх. И нам важно, важно набраться смелости, сил и выйти на улицу и заявить о своих требованиях, своих намерениях 21 апреля в этот раз. Да, действительно, непонятно, сколько людей выйдет на эту акцию, для того, чтобы заранее предсказать количество, в том числе был создан, был создан сайт, на котором был счетчик участников, однако произошла эта вот история со сливом баз и непонятно… Кто эти базы похитил? Либо это были силовики, либо команда Навального заявила, что это был слив изнутри организации А как это повлияло тоже на мотивацию людей? Люди испугались, демотивировали, решили, что они находятся под клопаком или просто игнорируют этот факт? Ну явно этот удар был направлен как раз таки на то, чтобы психологически надавить на тех людей которая регистрировалась на этом сайте. Но это вообще, на самом деле, большой удар, еще и большой удар такому, по такому доверию к подобным э, регистрациям. К сожалению, да, не все меры безопасности были приняты, и слив произошел. Но я также считаю, что людям просто нужно понять, что это очередной способ давления на них, и на него, конечно же, не стоит вестись. А... Он не должен никаким образом повлиять на ваше решение, выходить на улицы. А так формула сложилась, конечно, не очень хорошая, то есть и репрессивные обороты высочайшие, и вот такой слив, и внезапный анонс, среда, как бы рабочий день. Но я все равно не разделяю подобную риторику и считаю, что нет вот само понимание идеального дня для протеста, я не очень это понимаю, человек должен быть готов выйти абсолютно в любой момент времени на улицу, если мы поднимаем вопрос борьбы за свободу. Если вы боитесь, если вам неудобно в какие-то дни выходить по каким-то причинам, то лучше вообще не выходите и... Лучше сидите дома, если вы боитесь в борьбе за свободу а оказаться за решеткой. Вот серьезно. Если вы не готовы чем-то пожертвовать, лучше сидите дома. Вам делать на улицах нечего. Иначе потом опять посыпется куча обвинений непонятно в чью сторону, что вот нас снова вывели под дубинку. Принимайте самостоятельные решения, никто вас под дубинки не выводит. Если вы боитесь, не готовы чем-то пожертвовать, лучше молча сидите и наблюдайте за теми людьми, которые этого не боятся. Ну, если мы говорим о выборе даты, то дата как раз попадает на время послания Путина Федеральному собранию. Многие анонсировали то, что во время, этого, во время этого послания или позже него Путин объявит свои планы по поводу агрессии в отношении Украины. Да? То есть предполагал, что может начаться полномасштабная война и эту новость обсуждали достаточно долго. Как ты думаешь, связаны ли эти две повестки, вот этот крупный митинг Навального, с этой, с военной повесткой, с чьей стороны? То есть это Путин может попытаться так замылить историю с Навальным? Или Навальный, вернее, его команда пытается эскалировать сейчас протесты для того, чтобы в том, в том числе каким-то образом повлиять на эти планы? А, да, Понятно. риторика Путина абсолютно ясна. Снова раскручивается эта милитаристская повестка, которая в свое время сыграла на умах россиян в связи там, с присоединением Крыма. И сейчас опять эту э, раскручивают тему внешней агрессии. Опять у нас Украина там главный враг. И это обыкновенная стратегия власти. Это необходимо понимать. И... В том числе, если вы не разделяете повестку по Украине и всю эту абсурдную, бредовую риторику, которую раскручивают наши власти, то это отличный повод выйти на улицы в этот день и заявить об этом после послания, вполне себе, возможно, прогнозируемого послания со стороны Путина. Хорошо, речь идет о больших рисках для людей, которые выйдут. Ты это обозначил. Однако мы знаем то, что в отношении ФБК и в том числе штабов, сейчас пытаются состряпать новое уголовное дело и признать их экстремистской организацией. А может ли, на твой взгляд, сейчас для людей, которые выйдут на этот митинг, это повлечь вот эти вот дополнительные последствия, которые будут тогда, когда их признает экстремистская организация? Я думаю, это уже вполне сложившийся очевидный факт. Да, может, конечно, может. Как и любой способ давления власти на протестующих, на митингующих, на людей, которые не боятся выходить на улицы. И, собственно, это раскрутка экстремистской повестки, один из способов давления на таких людей. И, блин, мы в таких условиях находимся. Что с этим сделать? Нас будут прессовать, нас прессуют со всех сторон любыми возможными способами. Сейчас а, раскручивают массово вот эту вот экстремистскую риторику, которая по плану власти, должна хорошенько про, по нам бить и должна дать дополнительный повод, дополнительный мотив для раскрутки, дополнительную возможность для раскрутки кучи огромного количества уголовных новых уголовных дел по экстремистской статье. Риски нужно осознавать. Понятно, что мы находимся в неравных условиях, абсолютно ясно, что ресурс власти он огромен, это надо принять, это надо не просто принять, с этим необходимо, опять же, систематично бороться на любое давление со стороны власти. Мы должны обороняться от этого огромного количества подобных ударов, и способ обороняться — это выйти на улицы. А как ты думаешь, насколько широко эта практика может применяться в дальнейшем? То есть, в принципе, пока круг обозначен, это ФБК, чтобы все, что связано с Навальным, может ли это распространиться на любых других активистов, любые организации, реально существующие или формально существующие, или все-таки ограничить только этим? Да, в перспективе это может распространиться вообще на всех людей, которые просто вышли на улицы по э, анонсам со стороны штаба Навального. Вполне себе можно и такое представить. Опять же, говорю, что риски нужно осознавать. Если вы боитесь чего-либо, если вы боитесь чем-то пожертвовать в своей борьбе, то не выходите на улицу. Сидите в своей квартире, это будет для вас и безопаснее, и спокойнее. Если... Ну, я... И таким образом мы дойдем до того, что скоро и в своем помещении, в своей зоне комфорта, в четырех стенах в квартире будет находиться небезопасно, и за всеми придут, это вопрос времени. И чтобы этого не произошло, нам нужно объединяться и массово солидаризироваться, потому что бьют по нам сильно, бьют по нам мощно, и нам нужно объединяться. Хорошо, а какие у тебя прогнозы по поводу предстоящей акции? Предположим, действительно выйдет там около полумиллиона людей, они постоят, что дальше? Люди расходятся, и мы получаем новый виток репрессий, или это может вылиться все-таки во что-то большее и каким-то образом повлиять на власть? Хотелось бы, чтобы это вылилось во что-то большее. Тут, понятное дело, все будет отталкиваться от дальнейшей стратегии, от дальнейшей риторики штабов Навального, которые на данный момент принадлежит, собственно, весь а, протестный ресурс. Как они себя поведут, что они дальше будут заносировать, от этого будет многое зависеть. А, протест необходимо выводить на бессрочный характер, абсолютно очевидно. Без раскрутки уже надоевшей просто бесячей пацифистской риторики, а, когда а, людям постоянно навешивают вот эту вот лапшу на уши, о риторике насилия и прочих, вот этого тюрьма, которого вообще не должно быть. Людям необходимо донести риторику самозащиты, ее необходимости. Если на вас нападают на улице, вы будете защищаться в любом случае. Если на вас нападает какой-то ублюдок в форме при погонах, и, естественно, нарушая даже действующий закон, то ваше право на защиту — это неотъемлемое право, которым необходимо пользоваться. И пока эту риторику не будут доносить те верха которые принадлежат протестные ресурсы, у нас ни хрена ничего не получится. Нам необходимо доносить этот момент до людей. То, что у вас, у каждого человека есть право на защиту. И это, они а не просто стоять, стоять на месте и кричать «позор!» — это абсолютно бесполезное, бестолковое занятие. Пока это люди не поймут, нас будут сбивать, и мы будем выходить, нас снова будут сбивать и потом сажать. И то, что мы сейчас видим, то, что мы наблюдаем, это следствие вот этой грёбаной пацифистской риторики. Но заявленная акция, в принципе, достаточно э, имеет узкую направленность, это свобода Навальному. То есть теоретически, теоретически можно представить, что власть пошла на уступки и выпустила на Навального. Что тогда? Все, сворачиваемся, расходимся? Или есть хоть какие-то шансы на расширение повестки? На твой Ну, Навального не отпустит в любом случае. Его не отпустят. Э, э, расширять повестку Это необходимо, естественно. Это Команда Навального затрагивает затрагивает эти темы, то, что мы выходим там с требованием э, освободить всех абсолютно политзаключенных, э, прекратить преследования людей, э, выходящих с своей повесткой на улицы, гражданских активистов, но Понятно, что акцент, акцент, он делается в основном э, на Навальном. Это, с, оのは, то есть, с точки зрения, это не очень хорошая вещь, потому что все-таки необходимо расширять повестку и доносить до людей то, что у нас политзаключенных в стране огромное количество. И это количество нифигово так пополнилось после э, январских событий, после протестов. Э, ну, даже если мы можем там, представить, что вдруг Навального отпускают, я думаю, э, Наваль, э, команда, его команда догадается о том, что необходимо в дальнейшем раскручивать собственно, э, тематику освобождения всех политзаключенных, которые попали под этот репрессивный каток в связи с протестными событиями. Но его никто не отпустит. А чтобы его отпустили, чтобы освободили всех политзаключенных, нас должно быть просто огромное количество людей, огромное количество на улицах, и не просто это все должно закончиться каким-то стоянием, каким-то криками позор, а наши действия должны быть в любом случае решительнее. Если мы не будем к чему-то готовы, к чему-то более решительным, ничего не получится 100%. Ну, практика это показывает. А, насколько я помню, в рамках повестки, да, была речь о политзаключенных, но основная цель, которую обозначала команда Навального вообще, кроме освобождения Навального, это умное голосование. И вот как раз здесь, наверное, сталкивается противоречие а, с твоей идеей о ну, обострении, скажем так, протеста, потому что в принципе... А, то, на что, как на мой взгляд, сейчас делает упор команда Навального, это как раз игра по системным правилам, ну, насколько это возможно. То есть выход на, на электоральную площадку, насколько ты думаешь, это вообще будет эффективно, не будет эффективно. И может быть это просто какой-то вот такой хитрый ход для того, чтобы сместить взгляд с протестной поездки? Или ну, действительно нам стоит ожидать только то, что люди сейчас выйдут снова, а снова мы получим сотню уголовных дел, а потом все пойдем голосовать через умное голосование? Выборная система в условиях ее отсутствия как таковой занятия, естественно, неэффективны потому что всем известно, что выборы фальсифицируются, все фабрикуются, голоса накручиваются, понятно, в пользу кого. И если мы рассматриваем умное голосование как некий инструмент, который позволяет мобилизовать какое-то количество людей вокруг повестки выборов, а повестка выборов она всегда была мощной для какого-то такого импульса, для всплеска протестной активности. Мы это видим, например, на событиях 19 года, собственно, после которых образовалось московское дело, Оно раскручивалось все на повестке Мосгордумы в Москве. И если мы представим а, что-то подобное, но в рамках всей страны, собственно, такое и будет происходить в сентябре а, федеральные выборы, а, то я думаю, на это и делается ставка, на такой большой импульс, который происходил сначала в Москве локально в 2019 году, а здесь же будет уже охват по всей стране. И с точки зрения мобилизационного ресурса это вещь хорошая. Когда человек чувствует, что его, у него лично украли голос, хотя он голосовал за кого-то другого, за какую-то другую партию, то для многих, для большого количества людей такая повестка, она неприемлема является таким либо неким дополнительным мотиватором, либо основным для выхода на улицу и выражения своего несогласия. Да, но параллельно с этим, власть же будет и почищать кандидатов. И я думаю, что каких-то относительно оппозиционных кандидатов уже не допустят, а там будут четко выверенные фигуры если мы говорим как раз о той же стратегии, которую ты только что озвучил, но при этом учитываем то, что каких-то реально вменяемых альтернативных позиционных кандидатов не будет, Если ли смысл выходить и голосовать, ну, например, за тех же коммунистов, условно говоря, если по рейтингу голосования будут предложены имена Опять же, с точки зрения вот этого мобилизационного ресурса, независимо там, там же суть направлена на то, что, в общем, не важно там, за кого голосовать, и важно не за единоросса, да? И если человек вдруг ощущает вот этот вот личный обман, какое-то ощущение вот этого обмана, то что его персонально в этом плане его голос был украден, хотя он голосовал за другого кандидата, вот для этого, возможно, это имеет какую-то нужную важную роль точки зрения каких-то изменений кардинальных, таких масштабных, обновлений политической системы там, э, и прочих э, позитивных изменений, которым, за которыми мы все боремся. Конечно же, нынешняя выборная система и голосование в рамках этой выборной системы абсолютно дело бессмысленное и бесполезное. Это стопроцентное. И мы понимаем, э, для чего... Для чего и, как, и с какой стороны нужно смотреть вообще на uh, суть умного голосования. Хорошо, и вот такой вопрос тоже хотел тебе задать в завершении нашего интервью. Вопрос, наверное, касаемый этики. Ты человек, который находишься в России, и в принципе ты берешь на себя все риски и смело свою позицию заявляешь. Но однако, например, если мы рассмотрим команду Навального, большая часть управленческого аппарата сейчас находится за границей. Как ты считаешь, имеет ли право призывать на такие акции людей? те, кто сами не находятся в России и не могут скорее всего понести какие-то негативные для себя последствия. Да, конечно, имеют абсолютное право. Это их дело, откуда, в какой момент призывать людей на улицы. Тут дело каждого человека и, опять же, мотивы у всех свои, мотивы у всех бывают личными. И думать необходимо своей головой. Если вы не готовы выходить на улицу, то не выходите. Если вы не готовы выходить по чьим-то призывам, то не выходите. Если вы рассматриваете призывы определенных людей как какой-то инструмент для достижения каких-либо целей, то обязательно выходите на улицу. Кто там откуда, к чему призывает, это дело абсолютно вторичное. Главное, мы наблюдаем на данный момент какой-то ресурс, Крупнейший причем ресурс в России, который способен выводить а, людей а, на улицы. И на этот ресурс нужно смотреть здраво, трезво и рассудительно. Вот и все. Спасибо тебе за интересное интервью, а я прощаюсь с нашими зрителями. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик и до встречи в эфире.